Итак, пойдем. Ого, здесь так. О, о, о господи, боже! Да, по-настоящему ровно сучара! Морти, нам пора в школу. О, все такое кривое. Реальность это яд. Я, я хочу назад. Ненавижу! Что? Ну и здравствуйте, мои хорошие. Все желающие обмазаться качественным одиночным приключением купили себе бога войны рэгнарек на старте и разделились на два лагеря. Одни говорят, что это шедевр. это шедевр. Другие стали жертвами завышенных ожиданий и считают, что это очень большое, дорогое дополнение к богу войны 2018 года. А вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду. При этом абсолютно все согласны с тем, что игра реально очень хороша. Музыка и картинка игры реально поражают. Сам масштаб игры стал больше. Относительно предыдущей части мир стал больше. Больше открытых локаций. Причем локации сами по себе компактны, но очень витиеватые и Насыщенной активностями, причем так же, как и в другом эксклюзиве от Sony Horizon Forbidden West, если я не ошибаюсь, по бочке вплетены в сюжет игры, но об этом чуть позже. С точки зрения кинематографичности все очень красиво, просто великолепно. Картины с огромными медузами на землях эльфов, с огромным волком, и тем более Амаш к Титанам, по которым приходилось лазить в старых частях бога войны это лазание по киту. Это просто великолепно! Это просто очень-очень круто, очень сильно впечатляет. Тем более это происходит ну, ближе к началу игры. Конечно, все изменения в мире игры линейны, но масштабны. Как, например, в той же побочке с медузами в локации эльфов, где идет песчаная буря, и при освобождении медузы буря утихает. И открывает некоторые ранее недоступные проходы к другим побочкам И сундукам, и к сокровищам Смена дня и ночи в Анахейме Причем днем открыты одни дорожки, а ночью другие Причем переходы и изменения эти также выглядят великолепно и кинематографично Просто, ну, реально, глаз радуется, когда ты вот там проводишь Там с какой-то непонятной палочкой по каким-то блюдцам И хлоп, пробегает по небу волк И меняет время дня и ночи Вырастают тут же какие-то из кустов тропинки и так далее и тому подобное. Очень прикольно, очень эффектно. Бестиарий, кстати, в боге войны хорошо так расширился. Если я не ошибаюсь, всего 18 видов противников и у многих из них есть подвиды. У инхери, драугров, эльфов и этих легушагд, как их там я сейчас не запомнил как зовут. Есть бойцы дальнего боя, ближнего боя и вдобавок еще танкующие тяжеловесы. Которые, ну, собственно, оттягивают на себя большую часть схватки и не дают сначала расправиться с более легкими противниками. Добивание в игре этих зверушек и этой нечисти стало жестче и кровожадней, что Крато сделает с оборотнями, с оборотнями вообще лучше не показывать впечатлительному зрителю. Причем можно много распинаться о том, насколько натурально выглядят морщинки на лице Кратоса, и насколько великолепны кривые зубы у него во рту, сколько времени и сил потребовалось для создания, настолько детализированных моделей главных героев, противников, побочных героев. Единственное, что лично мне не понравилось, это волосы и 6 животных. Почему-то многие прям восхищаются тем, насколько поработаны волосы и шерсть животных. Я играл в версию для PlayStation 5, даже включенным 4К. Именно там повышенного разрешения И так далее Но это вполне себе обычные волосы обычные шерсть Ничего такого сверхъестественного там не было В той же например 7 Final Fantasy Которую я вот пытаюсь пройти уже наверное полгода Волосы выглядят примерно так же Или в том же Horizon Forbidden West Волосы примерно выглядят так же А вот что точно сделано превосходно Так это снег в игре Мне прям понравилось водить Кратоса по сугробам в игре. Причем когда ты просто ходишь То снег приминается Остаются следы и небольшая тропинка за ним. А вот если ты бегаешь, то есть под ног вылетают комки снега. Вроде бы мелочь, но я прям так залип. Когда я попал в эльфийские пустыни, я подумал, ну, скорее всего, тут использована та же самая физика, что и для снега. Но нет. У песка тут поведение именно песка а не перекрашенного в сне снега в песок. Ну а вода тут как вода, все те же разводы и все та же тина, по которой проплывает и оставляешь за собой чистый шлейф. Конечно порадовал меня не только снег. Ну и конечно же эффекты стихи во время битв на собственно оружие, это замерзающий и покрывающийся льдом топор или горящие клинки выглядят крайне эффектно, но при этом они не перегружают картинку как порой это бывает во многих других играх, когда уже непонятно что происходит на экране, от обилия всяких вспышек пламени или раскатов грома или снежных там вот этих всплесков нет, тут все достаточно красиво информативно ты видишь что происходит на экране и можешь понять какие действия ты совершаешь и это очень круто сексуализации в игре так же мало как в предыдущей части если вспомнить первую вторую третью часть бога войны то там встречались именно сцены с привлекательными девушками там или кто они были я не знаю вот которых кратос очень очень очень сильно любил здесь же вот как в 18-м году версия бога войны так и рогнарек сексуализации меньше, но есть определенные позитивные подвижки. А именно, у алкаша в градотора жена Сив. Oh Мало кто о ней говорит и пишет, почему-то все говорят о банкборде и труд и в, с точки зрения выбора Локи. Но лично мне больше всего понравилась сив Вот это вот женщина так женщина То есть если в принципе подытожить все слова о визуале То игра выглядит на все 400 злотых, которые я на нее потратил По-моему 400 злотых я на нее потратил Да, я покупал польскую версию Так как в ней есть российская озвучка и я всем советую брать игру с российской озвучкой Именно с озвучкой То есть если вы понимаете английский язык хорошо Чтобы не читать субтитры Потому что реально лучше смотреть на эту игру И слышать разговоры персонажей чем читать субтитры Потому что игра красивая Сюжет очень-очень сильно проработан Очень хорошо И абсолютно все диалоги, которые там есть А их там просто, я не знаю, 90% времени игры Когда вы не связаны боем И идут диалоги Да иногда и в боях идут диалоги Но в основном такие Во время сюжетных именно боев А так там всегда идут диалоги Поэтому обязательно берите Если вы не, не шарите в английском И очень медленно читайте Берите озвучку Обязательно вот с точки зрения игрового процесса, то это как раз неловкий момент, когда игру делал талантливый режиссер, а не геймдизайнер. То есть, чего-то принципиально нового от игры я лично не ждал. И игра оправдала мои ожидания. Все прошлые механики в Ragnarok были отполированы и максимально оптимизированы, чтобы не фрустрировать и не душнить, а доставлять игроку удовольствие. Правда, вот боевая система переработана совсем. Навыки удары в первой части перетасованы в управлении именно в новой части, к чему придется привыкать. То есть раньше там, допустим, треугольник был один удар мечами там или бросок мечами. То есть в этой части уже это другой бросок мечами. И иногда вот, если честно вы, например, пройдете сразу 18 -го года года в Вар и будете играть в God of Вар Рагнарек, э, то вы можете немного запутаться в управлении, потому что оно изменилось. И вот это вот ну, единственная, грубо говоря, к управлению геймплея претензия. Аж я, по, я прям даже я давно играл в Году of War 2018 -го года И даже с того момента я довольно сильно забыл управление Но я сидел и понимал первые несколько часов, что что-то тут не так Что управление явно какое-то не такое и только после того, как я начал лазить по интернету и узнать, что с управлением в Году of War Я понял, что его просто изменили Потому что, ну, я не помню, какие действия на какие кнопки были Я просто вижу, что оно не такое, какое было раньше но в принципе к управлению к этому можно привыкнуть. Конечно, совсем без нововведений не обошлось. добавлен не только новые приемы у Кратоса на мечах и на топоре, но и также новое оружие. Копье, драупнер, если я правильно его назвал. По-моему, правильно. Для многих оно неоднозначное, но неоспоримое, имеющее прикладное применение. Так, например, у больших то ли ящеров, то ли драконов, то ли бегемотов есть... На передних лапах слабые точки В которые можно кинуть копье Его взорвать После чего враг будет некоторое время нокаутирован Соответственно, можно будет на него наносить увеличенный урон Очень-очень полезно Также и рунические атаки у копья имеют довольно много значения Вот руническая атака на площади копьем Когда ты бросаешь копье и падает огромная куча его копий Вот это да, это охренетительная просто тавтология Хотя смысл слов разный Вот После чего вы можете нажать на треугольник и эти копья взрываются все и это очень выглядит эффектно и очень полезно порой бывает в бою очень часто я сбивал атаки противников именно таким образом причем это используется и при битве с одним из боссов и вы сами узнаете с кем я думаю, потом. А сейчас это, наверное, будет спойлером. Помимо копья и вообще битв за Кратоса, игра нам даст о спойлер в управление Атрея, у которого совершенно свои наборы навыков и свое оружие и манеры игры отличаются от Кратоса. Ну, не то чтобы радикально, но отличается. Приходится немножко по-другому играть. В то время как Кратос боец ближнего боя то Атрей преимущественно бьет издали, и как раз зачастую спутники Атрея оттягивают на себя противников, а Атрей Основной урон наносит издали и приближается только для добиваний или, конечно же, для каких-то рунических атак. Конечно, в рукопашный Атрей тоже играбель. Но лично мне он больше понравился именно, когда он стреляет из лука, причем лук наносит хороший урон и, в принципе, неплохо бьет. Более того, вообще, мне в принципе понравилось играть больше за Атрея, потому что он просто меньше нагружен различными комбами и переключениями оружия. Ну и конечно бой выглядит не настолько разнообразным и зрелищным, чем за Кратоса. Те же добивания и прочее, прочее, прочее. Но чисто для сравнения, играя за Кратоса, я сначала на всех орудиях использовал рунические атаки. Это одна комбинация кнопок. Потом переключение оружия, еще рунические атаки. Потом переключение оружия и еще рунические атаки. После я уже выбирал нужное Подходящее оружие для противника А иногда даже пользовался двумя видами Оружия, причем используя разные комбо Именно запоминая, какие комбы Более-менее эффективны Вдобавок я добивал все это яростью Добиванием и параллельно использованием атак спутника И это все нужно каким-то образом вложить в в голове И скомпоновать вот в руках На геймпаде. В принципе, играется интуитивно Понятно, но реально, когда ты думаешь Так, сейчас мне надо сделать бросок Мечом, там, топором, ой, поднять топор и так далее. У Атрея все это намного как-то проще и оптимизировано. То есть нет вот этого переключения оружия, которое в принципе разноображает, опять же, игру, это дело вкуса, но с другой стороны загружает твой мозг, и ты начинаешь концентрироваться на механике игры, а не получать удовольствие от того, что происходит на экране. Но это лично я, я человек не скилловый, кто-то, кто уже привык к таким вещам, он скорее всего прям кайфует вообще максимально от этих вещей. Я, кстати, играл на средне сложных настройках, чтобы особо не напрягаться во время битв и больше концентрировать на сюжете, потому что я знал, что это игра про сюжет Что там будет что-то интересное рассказывать И мне не хотелось потеть и душнить Вот в битвах там с полубоссами Боссами и так далее Хотелось быстро нашинковать врагов и идти дальше Что собственно я сделал правильный выбор Я кайфанул и от боевки, потому что она была требовательна К скиллу, но и также кайфанул От сюжета, так как я не душнил На всех этих битвах а, кстати, игра реально требовательна к скиллу, не только к скиллу, но и к подбору оружия, к прокачке навыков, к использованию чар на амулете и тем более к использованию брони. В игре стали более значимы билды, но при этом не вот бескомпромиссно необходимы, можно обойтись без них. Но билды реально ощутимо облегчают жизнь игроку. Если, например, поподробнее, то нагрудник помимо повышения характеристик имеет некоторые перки, например, лечение при понижении здоровья или усиление урона или какие-то там... Взрывы при ударе противников И так далее и тому подобное А наручи и пояс в связке Имеют свои перки, причем если нагрудник весьма самостоятельный, то наручи именно используются в связке. Так как, например, наручи вороних слез дают там, 10 бусток э, лечению, а вместе с поясом они дают 30% бусток лечению от предметов. И можно уже из этого составлять какие-то интересные билды. А ведь это еще не все. Есть рукояти мечей, рукояти топора. Копья также имеют свои перки, влияют на характеристики. Каркас щита, сам щит своими перками и характеристиками э, может работать и все это усиливаться чарами из амулета. И это все, в принципе, работает. То есть, ну, объясню опять же проще на примере: я не спец спецбилдостроение, там вообще в интернете огромное количество гайдов на билды в God of War. Я лично просто взял и собрал для себя какой-то билд, который у меня получился или не получился. Меня он, в принципе, устраивал. Я взял нагрудник Стейнбьорна, который дает лечение при серьезном получении урона Кратоса. Чары, которые дают непрерывное лечение, независимо от того, чем он занимается. Для усиления эффектов лечения я поставил наручи и пояс вороньих слез, которые связки усиливают лечение на 30%. А так как чары, которые дают непрерывное лечение, только при определенном уровне показателя живучести Кратоса, то остальные предметы, такие как щит, каркас, рукояти копья, топора и мечей, я брал с упором на живучесть. В итоге получился, ну, довольно живучий бог войны. Конечно, это не супер имбовый э, билд, но вполне себе живучий. При этом, я еще раз повторюсь, уже в интернете есть немало гайдов, где авторы наперебой утверждают, что именно их билд самый крутой, и именно с их билдом кратко становится имбовым. То есть мета в игре не сильно, но роляет. И опять же скажу, она не сильно обязательная, это самое веселое. И вот вроде бы понятно, билдостроение в игре есть, но нет, менеджмент в игре Бог Войны намного глубже. Тут помимо премудрости билдостроения, у Бога Войны есть навыки, которые прокачиваются за счет опыта героя и открываются за счет уровня оружия. Если я все правильно понял, конечно. Вдобавок к этой прокачке все базовые продвинутые навыки можно улучшить. Например, обычный бросок топора. Можно улучшить, выполнив нужное количество раз этот прием после чего открывается возможность модифицировать его, увеличив урон, стихийное воздействие или оглушающие эффекты при от приема, при этом, если я не ошибаюсь, еще есть защитная модификация, но уже на других навыках. Причем сильно на игровой процесс это не влияет, но если правильно сочетать модификации в навыках и умело использовать их во время боя Кратосом, то в бою его продуктивность и эффективность увеличивается. И главное самое прекрасное во всем, что я сейчас сказал, это лишь небольшое облегчение игры и совершенно необязательно. То есть те, кто хотят сделать из своего бойца супер имбового там разрушителя миров и крушителя богов, он может этим заняться, заморочиться, включить калькулятор или там головешку и придумать себе какой-то билд, сочетать все это с навыками и сделать из него просто имбового чувака и идти разматывать. Этих берсерков, которые, кстати, довольно сложные именно при помощи вот меты. Но игра скиллозависимая. То есть в любом случае можно не использовать все это и просто идти вперед и убивать всех без особого напряжения просто-напросто там прокачивать что попадётся под руку. Но так или иначе сама игра нас мотивирует, нам самим становится интересно прокачать бога войны, найти новые киты, там секретики и так далее, и тому подобное. Но это бог войны. Там всегда хочется что-то поискать, всегда хочется что-то найти. Вот. И тут для прокачки, конечно, нужно будет гриндить. Причем самое забавное, именно в побочных заданиях открываются масштабные локации с большим количеством загадок. Загадки в основном такие же, как в прошлой части, разбей узлы корней у эльфов, подожги чаши или позвонив колокола или подбери верные руны или разбей фигурки у рунных или как они там называются, норских сундуков, местами даже стали глубже, например, иногда нужно пользоваться специальными плоскостями для рикошета у топора или руническими стрелами для поджига растений и так далее и тому подобное. Кто-то ругает God Рагнарек за относительную тривиальность и простоту. Малыгра ведет тебя за ручку, нет секретных секретов. В загадках быстро дают подсказку, тебя вообще считают за дурака. Дело вкуса, но от себя добавлю: я, как и многие другие купившие эту игру, взрослые дяденьки и тетеньки, у которых загадки, как оплатить ипотеку кредит там или не попасть в немилость начальства, выучить уроки с детьми. И хоть в игре хочется быть царем и богом и без всяких усилий преодолевать все препятствия, зрелищно побеждать врагов, и эта игра дает в избытке. Более того, мало кто догадался, например, самостоятельно разбудить статуи троллей, и еще меньше кто знает, что той же реликвии, которые можно разбудить, статую Тролли можно разбудить драконова которого лично даже я еще пока не нашел и об этом мне просто сообщили ребята в комментариях и опять же повторюсь о самом забавном в этой игре ни одна побочка не обязательна, хоть она и очень сюжетно очень сильно раскрывает мир прокачивает сильно бога войны но совершенно не обязательно никто тебя не заставит на нее идти а ведь количество побочных э, заданий здесь ну примерно наверное 40 игрового времени то есть из 504 в которые я в нее играл примерно 25 часов или 20 часов побочек можно в принципе скипнуть и не проходить их но это будет большой потери для игрока серьезно это прям очень круто и очень интересно но опять же повторюсь игра дает прям вот выбор игроку хочешь сюжет иди в сюжет всех победишь Хочешь интересного доп-контента? Наву, тебе много интересного и разнообразного доп-контента. Надоели побочные за задания? Ничего страшного. Ты и так довольно силен, чтобы побить всех сюжетных бозов. Нужен вызов? и иди наваляй берсеркам, берсерки слишком сложные, ну пойди попинай драконов или ям драугров, или еще каких-нибудь недобоссов или испытания в огненном мире. Игра поощряет каждое твое действие и при этом не заставляет тебя делать абсолютно ничего, чего бы ты не хотел в этой игре делать. Конечно, есть вопросы к некоторым даже сюжетным миссиям, например, миссия с побегом Кратоса в Анахейме, когда он на плечах тащит Фрейора, выглядит ну, ну, реально комично, ну, прям глупо и смешно. Ну, в принципе, ладно, потерпим. Серьезно, это такие мелочи в масштабах всей игры, что просто-напросто теряются из виду. Кстати, вот сюжет в игре может понравиться, а может не понравиться. Вот это вот прям факт. Но то, что он не оставит себя равнодушным, это точно такой же факт. В игре Бог войны Рагнарёк нужно смириться с тем, что Бог войны уже не тот, что кратос постарел. Видно, что игра повзрослела. Основной сюжет напомнил, ну больше даже не кино, а какой-то сериал. На фоне глобальных потрясений на первый план вышли личные взаимоотношения, бытовые, людские проблемы. И это, наверное, единственная претензия к Богу войны. Чего-чего, но бытовухи тут реально хватает Но не верьте никому, кто говорит, что малого Кратоса распустил Нюни Кратос уже не тот и он постоянно ноль Ребят, он постарел По молодости он чудил с богами Олимпа И уже видел некоторое дерьмо в Мидгороде Потерял двух любимых жен Единственное, что ценное в этом мире у него есть, это потомство в виде пиздюка с виполярочкой, которому он пытается помочь избежать ошибок, которые совершил он сам по молодухе. При этом безжалостно устраивает геноцид Инхериев, Драуграф и прочие скандинавской нечисти. Да, конечно, по сюжету Кратос довольно спокойный мужи мужик. Но давайте, кстати, ближе именно к сюжету все-таки бы обратимся. Сюжет начинается именно с того, что на Гнарек Тор приходит к Кратусу и от Трея он же Локи домой. А вот... Дальше возможны спойлеры, так что если вы особо чувствительны к спойлерам, прошу заткнуть ушки или перемотать там наконец. Так вот, Тор приходит, как оказывается, не для того, чтобы отомстить детей, которых убил Кратос в прошлой части, а поговорить за жили-были и приводит Одина, который в свою очередь хочет завербовать Атрея он же Локи, в свои ряды, чтобы разгадать некие тайны, все как бы с опаской оглядываясь на убийцу богов Кратоса, и даже местами предлагая перемирие Кратосу, чтобы тот не убивал больше богов. Хотя долго эта идея не продолжается, буквально через минуту слово за слово хуем по столу и вот уже Тор пытает удачу в битве с Кратосом. Все это максимально эффектно, красиво, кинематографично, абсолютно все в сцене и в игре максимально эмоциональные, стараются играть. На эмоциях игрока. Но все же к сюжету есть несколько вопросов с точки зрения логики. Например, почему Фрея, который все начало игры пытается убить Кратоса, так быстро соглашается сначала принять от него помощь, а потом вообще принимает его сторону. На минуточку он убил ее сына, убил жестоко и бескомпромиссно у нее на глазах. Да, конечно, он пытался убить Фрею, сын ее, то есть этот Бальдер. Но все же она его ненавидит всеми фибрами души и вот именно в моменте просто вот представьте эту картину идет смертный бой между Кратосом и Фрей, вот она его пытается убить, вот она его почти убила, но вдруг в какой-то момент она просто опиздюливается от Атрей на минуточку просто моментиком и такая, ой, погодите, а вы знаете Наверное, я попрошу у Кратуса помощи, чтобы он меня там расколдовал. Гениально. Ну, серьезно? Это разве так работает? Ну, я прям вот реально сидел и, и думал, ну, ну, вы серьезно? Ну, разве не нашлось каких-то других мотиваторов или подводок к тому, что Фрея все-таки обратно переметнется на сторону Кратуса? Та же Ангборда, которая вполне терпимо относится к тому, что Атрей тусует кровным врагом ее народа, который, в принципе, пытался устроить геноцид ее народа великанов, как-то все время внезапно и на удивление, незаметно для остальных, появляется в кадре. И эти чудеса и телепортации иногда сбивают с толку и никак не объясняются. Та же самая Секси Мил Женатора, жена Тора, которая вроде как ненавидит Атрея кратуса Кратоса за то, что они убили двух ее сыновей. Любезно кланяется от Рею, когда тот уже в составе вооруженной группировки вторгается в Асгард из-за того, что он сочувствовал жалким смертным. А он на минуточку, я повторюсь, был участником убийства ее сыновей. Здесь, нахуй, блять? Глупенькая труд, которая пытается сильно понравиться своему дедушке Одину и стать Валькирией, хоть и яркая, но зная ее мотивы, то есть то, что она хочет понравиться Одину, действия ее кажутся, ну, порой прям хаотичными и очень глупыми. Возможно, и реально и так и пытались реализовать этого персонажа. Но мне она конечно, дико харизматичной. Ну совершенно нелогичный вообще, то есть она просто вот бегает вот так вот машет вокруг себя своим этим то ли мечом то ли топором, что это такое непонятно. Нихуя не понял. Ну очень интересно и все. Кстати, дилемма между рыженькой и жирной труд, и стройной и черной ангборды, реально хорошая дилемма. Но решена она за нас, так как по мифологии ангборда, или как ее там правильно называют, является женой Локи. Вообще не знал, что в скандинавских мифов так много чернокожих. Здесь их предостаточно. Но больше всего меня удивил Хаймд. Вообще непонятно, почему он так ненавидит Локи. И объясняется, это весьма сумбурно и крайне однобоко. Просто я тебя ненавижу, потому что я вижу тебя насквозь. Отлично, спасибо. Супер великолепно. То есть Один, который как бы вообще все отец и должен лучше разбираться в людях, не этого не понимает. И опять же Один. Многие знают, что Атрей в каком-то моменте игры, в поиске ответов на вопросы, о его судьбе в Рагнарёке, также примыкает к Одину. Я долго рофлил от того, что Один как-то легко впускает и выпускает сына своего врага, а Атрей волен приходить и уходить вообще когда угодно. Мне это казалось какой-то дичь. Слава богу, на некоторые вопросы в игре находятся ответы, а на некоторые, к к сожалению, нет. И в противовес таким вот именно белым пятном в сюжете я могу сказать, что в игре есть крутые повороты в игре, например, непонятный крайне невнятный, совершенно невзрачный тюр, который мне всю игру не нравился, потому что бесполезный кусок полубога вообще черти знает кого, который вообще ни хрена не делает, оказывается одним из ключевых персонажей в конце игры. Аналогично наполнили смыслом Брок и Синдрич, чьи перепалки сопровождали нас в обеих частях и стали даже довольно сильно родными. И в конце им также придали очень много значения И это очень гармонично Причем все твисты в игре начиная с самого начала Когда Тор предложил Кратусу просто побухать, они а не по ебалу, И до последнего имеют весьма неплохой вау эффект Серьезно, Это я серьезно То есть я не, не сидел вот как бывает в игре Такой, ну вы серьезно? Типа я догадался об этом еще в начале игры Или я догадался об этом еще там в середине игры Здесь каждый раз, каждый поворот Ты такой, да вы че? Да нет, нет. ебать И вот ты сидишь и удив... ты реально удивляешься То есть игра, блядь, у игры реально получается удивить Понравится опять же это вам или нет Это не важно, она удивляет, она доставляет эмоции Это самое важное, что должна делать игра Ну и вообще, в принципе, можно долго говорить о том Хорош сюжет, плох сюжет. Насколько мало или много инноваций в геймплее этой игры, насколько графически она отличается от предшественников или вообще идентична с ним. Единственное, что это точно, эта игра стоит своих денег, которые за нее просят на старте. Лично я, как человек сильно ленивый, привередливый и быстро теряющий интерес к чему-либо, абсолютно все 50 часов игры играл не уставая. И не желаю отвлекаться на другие игры. И даже пройдя основную игру, хочу доделать побочки и, возможно, даже выбить платину на PlayStation. В общем, лично я на новогодние праздники всем советую купить обе части Бога Войны, если вы не играли в первую часть. И пройти их последовательно. Это будет самым, наверное, лучшим приключением за всю зиму, если вы, например, на это дело решитесь. Ну и на этом мой небольшой обзор, я надеюсь он небольшой, а, вам понравился и он заканчивается, а вы ставьте лайки, подписывайтесь и всего вам самого-самого лучшего и только самых лучших игр. Всего вам хорошего, пока ребят.